А вы, с вами Лорд, и пока готовится мое новое видео, не связанное никак с трендами, блогерами, какими-то тотальными сливами и разоблачениями, я решил сделать новое видео в новом уникальном формате, где я буду записывать свои реакции на новые музыкальные клипы. И сегодня, как я думаю вы уже поняли из названия и обложки этого ролика, я буду реагировать на новый совместный клип украинского рэпера Тимати и эстрадного певца Егор Крид. Так, э, я не знаю, что употребляет человек, отвечающий за субтитры этого клипа, но это точно совершенно неправильный перевод того, что они говорят. Я, как ответственный видеоблогер, сделаю правильный перевод их слов. Понял, <плодать> Зачем они разговаривали по телефону, если находились в одной комнате? Они же деньги тратят на мобильную связь. Очень обдуманное решение. Эм, я конечно все понимаю, но почему рядом с Тикашей 13 отдыхают какие-то водолазы с оружием и без обуви? Вряд ли в бассейне будут плавать какие-то акулы. Что ж, я надеюсь, мы поймем это в будущем. Три подруги для кучи. Егор не умеет читать пальцы на руках. Он почему-то показывает пять пальцев, когда говорит о трех подругах. Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Так они сейчас, видимо, не дома. И это все происходит на улице. Все, я беру свои слова назад. Правильно сделали, что созвонились перед тем, как читать рэп. На улице все-таки шумно. Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в Цуме, взял себе ролик с гучей. Мне мажор, я заработал самый, я все круче. В секретруме три кристалла мне за стол. Сучик, сучек. сучек. Рустово-успенская банда. Так, что мы видим? Тимати со своей вооруженной командой грабит торговый центр, взял заложники трех продавщиц из магазина, и куда-то они все вместе летят на самолете. в душу, как Монака, Монака, Монака, зепался одна. Стоп, я понял, он совершил ограбление и улетел в Монако. Очень непродуманный ход, ведь наши органы власти легко теперь смогут его вычислить и посадить в тюрьму. А, нет, стоп, это же не Монако. Тимур сейчас пытается запудрить голову полиции, чтобы они полетели за ним в Монако, хотя на самом деле он отдыхает в Нью-Йорке. Гениально! Получается, сам того не желая, я начинаю разоблачать Юнусова в его местонахождении. Надо будет это вырезать. И кури кальяны, и каждый день со мной то футболисты, то джиганы. Слышь, кто тебя так забивать учил? Я вообще-то ловлю. Окей, okay, я понял. Тимати научился сам себя клонировать, и каждый клон занимается своими делами. Вот почему они везде так по-разному выглядят. Это разные люди. В бассейне был один человек, в магазине второй, в самолете третий, в Монако там пятый, и здесь на футболе остальные. Это же гениальнее, чем я думал. Что мы видим? Очередной клон Тимати держит за голову Егора Крида, одетого в мантию-невидимку Гарри Поттера, который стоит на коленях. Это слишком сложно. Я пока не понимаю связи с клипа с песней. Ну или вообще, не понимаю, что это означает. Возможно, Егор Крид тоже заложник, и за него так Тимур требует выкуп. Она хочет сразу. Да, знаю. Пока не будет. Сейчас. Закон глаза потом. у меня сюрприз. Да. Хорошо. Я думаю, ты догадалась, что это? А, я думаю, это был флешбек из прошлого. У Егора было неудачное свидание. Он пригласил к себе девушку домой, решил сделать ей подарок и подарил розу. Но, видимо, девушка подумала, что Егор ей подарит что-то съедобное. Егор, перед тем как звать девушку к себе, ты бы хоть ее в ресторан сводил. Кстати, мы теперь поняли, что оба исполнителя бездомные. Один живет у уличного бассейна, другой вообще в трейлере. И после этого он решил пойти в сауну с проститутками. Ну, чтобы забыть об этом неловком свидании. Все у всех все как обычно Помните, в прошлом выпуске я проводил конкурс репостов на Сигне? Нет? Надо было сделать репост моего последнего видео с моего паблика ВКонтакте. И 10 случайных победителей получают хайповую Сигну от меня в выпуске. Ну вспомнили, да? В общем, в этом ролике все так же, но появилось еще одно условие. Розыгрыш будет проводиться только после того, как запись наберет более 100 репостов. А сегодняшние победители — это... Что ж, разыграли Сигны, пора и честь знать. Надо выпуск продолжать. Ух, да, мощный был клип, конечно. Мне очень понравился сюжет, это было просто шикарно. Отличная песня. Мне вообще, в принципе, вся музыка Blackstar очень по душе. Это реально что-то свежее. Blackstar это лейбл номер один в России. С данным клипом мы в этом еще раз убеждаемся. Ну, а на этом у меня все. Если вам понравился этот новый жанр на ютубе, который я придумал, то ставьте лайк под это видео, подписывайтесь на канал, если хотите больше таких видео, и ждите новое видео очень скоро. Очень скоро будет уже новое видео. И очень скоро уже будет новое видео. И ждите новое видео очень скоро. Очень скоро будет уже новое видео. Не блокируй меня, агент, не блокируй. Перепишу на тебя я свою квартиру. Там стальная ванна и сортиры. Познакомлю тебя с тетей Ирой. Затащу тебя в черную дыру. Покажу тебя всему миру. Только не блокируй меня, агент, не блокируй.